Хочу задать вам довольно простой вопрос. Если вы человек, который уверен в своей правоте на все 100%, если вы человек, у которого есть неопровержимые доказательства, о которых вы кричите и день и ночь заявляет, да мы знаем, да у нас есть доказательства, у нас есть карты, у нас есть бумаги, мы все можем показать, мы все можем рассказать, как вы себя будете вести, разве станете вы, затыкать рот всеми правдами и неправдами, всеми доступными вам ресурсами и средствами, всем тем, кто имеет альтернативную точку зрения, всем тем, кто задает вам вопрос, где доказательства. А вот действительно, очень хороший вопрос. Очень много слов было сказано о том, что нам не оставили выбора. Если вам не оставили выбора, значит... Но на то были какие-то вийские причины. Значит, есть информация. И если дело дошло до такой глобальной беды, до войны, то, ребята, наверное, тут уже не до секретных каких-то бумаг. Не до грифа совершенно секрет. Значит, народу необходимо предоставить полную, объективную, открытую информацию о том, чем таким и как так вам не оставили выбора? Как так случилось, что вот... Где пресс-конференции открыты? Где? Где показаны хоть какие-то фальшивые, пусть даже бумаги? Фальшивые, пусть даже, переговоры. Где? Где они? Почему их нет? Вот Это вот очень объективный вопрос. А это вопрос. Почему их нет? Почему мы слышим о том, что борщ всему виной? Борщ всему виной. Почему мы слышим о том, что «Ой, там так страшно, так страшно». Но при этом страшно стало именно тогда, когда вы совершили это преступление. Вы вторглись на территорию чужого независимого государства. Если вы абсолютно правы, то почему... По оглашенной, буквально вчера, по-моему, официальной информации было заявлено, что на Парад Победы к вам не приедет никто. Никто. Просто никто. Вы понимаете, что это, в принципе, впервые за всю историю. Впервые. Вообще никто. Может, стоит задаться вопросом. Если ты один, кричишь белое, белое, белое, а весь мир вокруг тебя, весь, абсолютно весь, говорит тебе черное, то, может быть, ты не прав, либо ты заблуждаешься, либо ты преднамеренно врешь. Не нужно уничтожать любое альтернативное мнение. Не нужно выгонять, сажать, репрессировать, там, я не знаю, вариант дофигичь там целый список мер, которые были э, предприняты по отношению к независимым СМИ, блогерам и всем остальным. Те, кто сейчас вещают, они вещают из-за границы. На территории, мне кажется, что не осталось. Да, смысл. Ну, как бы, это же опасно. Зачем уничтожать любое? Совершенно любое мнение если у тебя есть неопровержимые доказательства. Ну, просто заткни им рот аргументами. Вот и все. Это же так просто. Они же неопровержимые. Они же не оставили вам выбора. Именно поэтому я никогда, никогда не поверю имперцам. Ну и не только именно поэтому, а еще и потому, что... Я вижу, я слышу, я умею анализировать, я умею делать выводы. И знаете, я пока еще не разучился отличать белое от черного. Самое опасное во всей этой ситуации то, что э, народ, народ рьяно ненавидит другой народ. Без причины. Потому что то, что я слышу по телевизору, это не причина. Это просто отговорка. Ну да, это отговорка. И если отговорки достаточно для того, чтобы вы рьяно ненавидели другой народ, тем более настолько близкий к вам, когда-то, когда-то близкий к вам, чтобы так рьяно ненавидеть, нужно быть либо слабоумным, либо, я не знаю, прям конкретно психически больным человеком. У вас огромная проблема, ребят, вы понимаете, у вас огромная проблема, потому что просто так ненавидеть других людей, просто так, потому что в телевизоре так сказали. Это не просто ненормально, это огромная проблема. Таким макаром завтра вы возненавидите граждан своего города, своего соседа, своих детей, а именно так и происходит, потому что у многих из вас. Там родня, близкая родня. Родители, братья, сестры, тети, дяди. Это ненормально. Именно поэтому я вижу, что на фронте якуты сидят боевые и многие другие представители разных, совершенно разных республик. Понимаете? Так что нет, нет правды на вашей стороне. Правда, там, в Украине. И я разочарован, что такое количество людей вдруг резко сошли с ума. прям в прямом смысле слова сошли с ума. В них столько ненависти, в них столько злобы. Беспричинно, просто беспричинно уничтожить, разграбить, изнасиловать. Соседний, некогда братский народ. Нет. На вашей стороне правды нет. Вы точно не белая.